Здравствуйте! Раз привет на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно создать дополнительную учетную запись. Одну, две, сколько хотите. А без захода в персональную систему. А через а, безопасный режим. Давайте не тянуть, а приступим к этому. Все будет показывает как бы на виртуальной машине. У меня у вас имеется одна учетная запись. Сейчас я все покажу, что реально у меня она имеется одна. То есть мы... Входим в управление другой учет записи, Имеется только гость, который отключен. И админская э, учетка Владимир. Что нам нужно сделать? Вы э, включаете компьютер. Сейчас я перезагружу. При загрузке нажимаем много раз F8, чтобы нам перейти в диалоговое окно. Вариант загрузки называется. Здесь нам нужен выбор безопасный режим или безопасный режим загрузки сетевых драйверов. Разница же заключается в том, что подгружаются еще сетевые драйвера. А, то, что позволяет, если у вас компьютер в домене, то вы можете а, зарегистрироваться или создать новую четку а, из домена. И, и в этом все. Здесь мы, как обычно, загрузка драйверов наших всех идет после чего у нас уже загружается наша э, персональная система С самыми минимальными э, настройками. сейчас дождемся, а после этого у нас э, идет сразу загрузка нашего рабочего стола. если у вас одна учетка, то она будет э, автоматически загружено. Если у вас имеется пароль, то вам придется его ввести. Если же у вас компьютер находится в домене, то появится такое же диалоговое окно, как при входе в вас в обычную персональную систему. Но если у вас две или более учетки в локальной системе, то вам придется выбрать и там уже выполнять те же самые действия. Ну вот мы открыли окошко, здесь выполняем все те же действия, которые у нас в обычной персональной системе. То есть нажимаем «Пуск», Панель управления. Здесь а, давайте. Учетной записи пользователей. И здесь мы управление другой учетной записи нажимаем. То есть, например, смотрите. Если у вас вот такая категория стоит, то нажимаем добавление удаление учетных записи пользователей. И вот здесь мы сразу придем в вот окошечко. Здесь у нас как раз мы видим то же самое, что у нас было а, до этого нам нужно нажать создание учетной записи здесь мы сдаем любое имя главное чтобы он был не такой же как у нашей учетной записи другой ну давайте я драк назову мы даем ей права то есть обычно наступили админские ну лучше конечно админские права если вы планируете что-то с ней производить, работать с этой учеткой И нажимаем создание учетной записи она создалась Теперь давайте проверим, работает или нет. Перезагружаем компьютер. Для чего это нужно, по сути? Это очень хороший способ устран вот э, устранения вот этой ошибки. Служба э, профиля и пользы препятствует систему. То есть, если у вас одна единственная учетка, то с помощью безопасного режима вы можете создать дополнительную учетку, дать ей права админские зайти под этой учеткой, зайти в реестр, убрать баб файл и у вас все будет работать так, что у нас? вот у нас, нас загрузилась наша присломка и мы видим, у нас создает а, новую учетную запись ну, дает выбор давайте нажимаем и после этого у нас как первый э, заход в эту систему начинается обычная настройка учетной записи то есть ра готовка рабочего стола дождемся, это занимает не очень много времени и, и пройдем те же самые действия, чтобы показать, что у нас все находится как надо. То есть мы увидели нашу учетную запись дополнительную. Вот так все делается несколько простых шагов. На этом я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, под, э, задавайте их под комментарием в видео. С удовольствием постараюсь на них ответить. Если если у вас их нету, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, просматривайте видео, а... и репостите, если оно вам оказалось полезным. Ну а так я хочу вас чаще видеть на своем канале. Всем до скорой встречи!